Покинь утра покинь меня, покинь меня, покинь меня, покинь меня,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 я тебя, уйдем, как это, в этот да, текст, в полосу, контекст, я не ем так уписать. Начинать весь не бой, а что <реклама> утром, ведь, я хотел, вот и зачем мол, вот, ты, это, сука, не бой, не не бой, не бой, бой, не бой, не бой, не бой, не бой, не бой, не бой, не бой, я от тебя уйдем, Я не от тебя уйдем, блядь, это я тебя уйдем, блядь, это от тебя уйдем, блядь, это ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!